Всем привет! Меня зовут Андрей Белевич. Спасибо, что зашли на мой канал. Один из самых частых вопросов, с которым я сталкиваюсь, это по правилам оплаты в гостинице и по правилам оплаты для наших партнеров. То есть, вот как определить и установить те сроки, которые мы должны заплатить и в которые нам партнеры должны платить. Все правила оплаты живут в разделе Contracts, Payment Rules. Но ну, если вы используете русскую версию, то это контракты, правила оплаты. Справочник, опять же, поделен на две вкладки. Это правила оплаты в гостинице и правила оплаты для компании туроператора. Соответственно, здесь мы можем отобрать каким-то образом по актуальным, не актуальным, по гостинице. Смотреть, какие условия были внесены. И также внести новые условия. Давайте попробуем добавить э, правила оплаты для гостиницы, предположим, 88 фото Укажем рынок, на который будем добавлять. Потому что ательер может дать разные условия отмены на какие-то конкретные рынки. Рынок я уже рассказывал в предыдущих своих видео, ссылочка на которые будет в этой части, о том, что рынок – это экономическая зона, в которую разнесены разные страны и сгруппированы по вашим потребностям, исходя из того, как они перечислены в контрактах отеля. Выберем СНГ. Если у нас есть какое-либо спецпредложение, которое требует отдельных правил оплаты, допустим, у нас ранее бронирование с точной датой оплаты, то мы его можем выбрать поле номер и оно будет точно также работать укажем периоды проживания и здесь выставляются именно периоды как они пришли в контракте я же выставлю у себя произвольный период сегодня по 1 10 2030 ну, как я люблю сегодня тоже если ранее бронирование то мы можем здесь планировать сроки оплаты например с такого-то по такой-то чисто такой такое действует условия и при бронированиях с такого-то по такой-то совсем другие по 31, 10, 2030 точно так же. Есть еще возможность указать условия для разных типов бронирования. Или booking и стандарт booking букинг. booking это все заказы, в которых посчитаны спецпредложения со статусом или booking где поставлена галочка это И давайте начнем добавлять условия. Плюсуем первое условие, выбираем точку отсчета, в которой будут высчитываться наши дата существуют 4 статических точки и 2 динамических что чекин, in чекаут и первый день, последний день месяца. Invoice Date и Confirmation Date. Confirmation Date имеется в виду дата подтверждения именно от гостиницы. Как правило, если вы и пользуетесь, то условия в этой динамической связке будут работать нормально. Invoice Date тут немножко все сложнее. То есть Invoice Date это именно то, что мы внесли Invoice, справочники Invoice от гостиницы в нашу систему, и именно от вот этой даты будут рассчитываться условия оплаты. Причем учитывайте тот момент, что условия оплаты в дьюдейтах, любое из условий неважно будет у вас одно статическое одно динамическое здесь вставлено в рамках этого правила на этот период. Оно все равно будет рассчитано только тогда, когда все условия этого шаблона будут использованы. Соответственно предпочтение динамики лучше отдавать статике. Если есть возможность каким-то образом выставить более статичные данные, то лучше использовать Какую-то из этих точек отсчета. Например, мы делаем фонд чекин. Мы хотим сделать условия за 15 дней до заезда. Мы сделаем предоплату 50%. Итак, пишем за 15 дней. То есть мы должны отнять от даты заезда 15 минус 15. Здесь же можно указать конкретную дату, если у нас спецпредложение, как я уже говорил, раннего бронирования с ограниченной датой. И можем указать явный процент. Ну, кстати, продату можно и не только потому что, в принципе, у вас есть какие-то сроки оплаты, да, в дефиницию они по месяцам, например, выставлены. То можно их здесь перечислять. Процент, допустим, мы хотим 50% оплачивать за 15 дней до заезда. Дальше мы выставляем через 2 дня с момента выселения туристов. Вот, допустим, нам интерьер такое правило патки. он чекаут плюс 2 дня. В нашем случае за 15 дней с минусом. После выселения я оставлю с плюсом, чтобы он добавил 2 дня к нашей дате выезда из гостиницы. Тоже выставим 50%, на этом условие оплаты в отель завершено. То есть сохраняем и здесь его видим. И добавим правила для туроператоров. Как правило, правило для туроператоров это просто какое-то условие, которое выполняется во всех случаях. Но также мы можем добавлять и отдельно услуги. Либо для конкретного партнера, либо для конкретного типа партнера, либо для конкретной ценовой группы партнеров Ну допустим я сделал для Agent Price Group Order Type Hotel И здесь понеслось, мы можем добавить конкретный отель, конкретный рынок, все те же самые поля Но можем использовать Hotel Rooms И говорим, что как правило от... за несколько дней до того момента, когда мы вступаем в финансовую ответственность перед гостиницей мы бы должны были бы с партнера получить деньги. Поэтому здесь, как правило, выставляется за несколько дней от отельных условий. Опять же, за несколько дней, допустим, минус 7 дней. Ну, я, к примеру, делаю минус 7, можно минус 14. У каждого свои установки на этот счет. Но также учитывайте один момент. А, простите, да. Choose data from today. 31.10.2030. Reservation date тоже опять сегодня. По 31.10.2030. Также учитывайте еще один интересный момент, связанный с взаимодействием, связкой правил отмены с правилами оплаты. Как правило, правила отмены и правила оплаты, они одинаковые, но есть ситуации, когда они совершенно разные. Например, новогодние периоды, какие-то сезоны или в принципе ательеры присылают контракт, в которых правила отмены с правилами оплаты мы никак не видим. В принципе, когда мы вносим правила оплаты для партнера, мы должны определить самое раннее наступление для нашей ответственности перед гостиницей. И лучше всего правила оплаты для партнеров точно так же добавлять руками. Открываем, выбираем, что раньше выступает, правила отмены или правила оплаты. Определяем эту дату. Ну, определяем это условие. И добавляем к нему вот нужное количество дней, за которое мы хотим получить от него платеж. То есть до момента наступления нашей финансовой ответственности перед гостиницей. И давайте создадим заявку для того, чтобы посмотреть, как эта вся история работает с выбираем любой тур, выбираем нашего партнера, у нас будет шестовый партнер, показываем период проживания, давайте возьмем чуть-чуть подальше, где-нибудь 19 сентября, допустим на 6 ночей, пусть будет 6 ночей, добавляем туристов, вот, добавляем двух туристов, Раз, потом. и давайте возьмем, допустим, 88 по тонку. Номеров у нас нету, поэтому берем. Чтобы первая под руку попалась. 10 баксов туристы не заселены. Так. У меня их меньше, чем в размещении. Выбираем любой тип питания, совершенно неважно. И еще один очень важный момент, что для того чтобы посчитались цены, условия по оплатам, необходимо, чтобы была внесена стоимость. Поэтому я сделаю 100 в продажу. Она посчитает 600 общая. И обязательно учитывайте, что нужно внести для просмотра монетки тоже самой цены покупки. Сделаем, давайте сделаем по 50. 300 получилось вообще. Смотрите, система нам сразу же посчитала наши условия. Автоматически здесь же сказала, какого числа мы должны платить какую цифру. Подключаем наше бронирование, жмем ОК, OK, НОР. И проверяем Due которые партнеру выставляются. И точно так же система посчитала дью для партнера. Сразу же примите во внимание, что мы с вами поставили отель точную дату, за сколько дней до заезда, согласно контракту. А здесь мы просим за 7 дней до наступления этих самых условий. Тоже учитывайте этот момент. И все, в общем-то, будет складываться правильно. Если у вас какие-то дополнительные вопросы возникают, пишите в комментариях или ко мне в личку, тогда можем это обсудить. Давайте сохраняем заявку Reservation Number 9, создадим Envoy's для партнера. Окей Делаем самые привычные обычные действия Идем в аккаунтинг uh, Hotel Envoy's Чики нас не устроят. Заявка номер 19, мы это знаем Что-нибудь искать, давайте так сделаем Вот она Значит, смотрим, какими свойствами мы здесь можем поживиться. Tour begin, to end, Reservation, date, First due date, Last due date. Соответственно, по этим полям всегда можно будет. Точно так же, даже если вы отобрали все заявки, которые у вас есть, вы можете выбрать здесь due date наступающие и посмотреть их. Как вот мы это умеем и любим делать. Плюсик. Циферки сошлись, проверку сделали, все правильно. Так, окей invoice 4.7.9, погнали invoice due date это invoice due date по отелю мы сохраняем так, как у нас стала система на этой стадии, кстати, финансовый департамент должен проверить то, что он видит на бумаге, на гостинице во всеми сроками оплаты, точная сумма, тем, что видит система в случае, если вдруг видно гид разногласие между этими данными то обязательно нужно записать цикл проверки обращайте на это, пожалуйста, внимание на этом я считаю, что тема правил оплаты в принципе раскрыта, если у вас появляются какие-то дополнительные вопросы или в принципе какие-то проблемы с правилами правил оплаты, то пишите в речку. Я... надеюсь данное видео было для вас полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также если у вас возникли какие-либо вопросы, я с радостью на них отвечу, контакты перед вами. Спасибо за просмотр, до свидания.